В 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом была выдвинута программа восстановления Европы, или же «План Маршалла». План вступил в действие в 1948 году и охватил 17 европейских государств. Фактически, США поставили их под свой финансово-экономический контроль. Таким образом, США стали после Второй мировой войны самой богатой страной мира, предварительно ограбив, обворовав и закабалив значительную часть этого самого мира. Необходимо также учесть тот факт, что для этого американские финансово-промышленные и глобалистические группы так называемых «управленцев» приняли активнейшее участие в подготовке и разжигании пожаров первой и второй мировых войн две мировые войны позволили глобалистам установить финансовый контроль над планетой сейчас началась третья мировая война горячая часть которой пока что происходит в пределах украины и к чему она может привести вы узнаете в этом видео в этом видео вы узнаете какие структуры стоят за всем, что сейчас происходит, в первую очередь за войной в Украине, кто, в первую очередь, является выгодоприобретателем этой войны. Поговорим о плане маршала и немножко окунемся в историю, чтобы на основе тех фактов, которые имели место быть в прошлом, спрогнозировать наше будущее. Война в корне изменила американскую экономику. В то время как в СССР безвозвратно погибла треть национального богатства, в США начался небывалый промышленный бум. В годы войны американские предприятия получили колоссальный объем дорогих государственных заказов и выгодных кредитов. Мелкие частные фирмы, еле державшиеся на плаву в годы Великой Депрессии, объединились в крупнейшие мировые концерны по производству самолетов, автомобилей, одежды и продуктов питания. Миллионы американцев получили постоянную высокооплачиваемую работу. За годы войны экономика США выросла почти в два раза, а расчеты по ленд и плану Маршалла впоследствии сделали американский доллар основной валютой мировой финансовой системы. В общем, будет очень полезно и интересно, поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Также подписывайтесь на этот канал, если вы на него еще не подписаны. Жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем и поддерживайте данное видео лайками. Также обязательно подписывайтесь на другие мои крайне важные и полезные ресурсы. Ссылки на них как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Особенно прошу обратить ваше внимание на мой телеграм-канал, где я постоянно публикую самую свежую и актуальную информацию о том, что на самом деле происходит как в Украине, так и в мире в целом. И начнем с плана Маршала для Украины. Устраивайтесь поудобнее, и я начинаю. Поехали. Международная помощь Украине. 95% кредиты, которые нужно возвращать после войны. Объем грантовой или же безвозвратной помощи в структуре финансирования, над привлечением которого работает Министерство финансов Украины, составляет до 5% или около 360 миллионов евро. Об этом сообщил на брифинге министр финансов Сергей Марченко. Из предлагаемой суммы грантов, о которых договорилась Украина, они получили 110 миллионов евро от правительства Италии. «Для нас было приоритетно, чтобы страны оказывали нам грантовую помощь, потому что кредитная помощь носит возвратный характер и создает определенную нагрузку на следующие годы», — пояснил министр. «Но большинство средств, которые привлекает сейчас Украина, придется возвращать. Да, это льготные условия. Да, это максимально долгий срок привлечения, в частности, МВФ и Всемирный банк это более 15 лет на возврат этих средств, напомнил Марченко. Сколько денег уже получили? По словам министра, Украина сейчас ведет переговоры с международными партнерами о предоставлении помощи на общую сумму 6 миллиардов евро. В бюджет Украины уже получено около 3 миллиардов евро. В частности, МВФ предоставил финансовую помощь в размере 1,4 миллиарда. Макрофинансовая помощь от Евросоюза в бюджет поступило 600 миллионов евро. Помощь Всемирного банка 312 миллионов евро. Европейский инвестиционный банк выделил 639 миллионов евро. Грантовая помощь от правительства Италии 110 миллионов евро. Что получат вскоре? Еще по 10 миллиардам долларов ведем переговоры, и это только начало», — сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства. На финальной стадии находится договоренность с Канадой о предоставлении двухстороннего международного кредита на сумму в 500 миллионов долларов. Украина продолжает работать над привлечением средств от Великобритании, Нидерландов, Германии и Швеции. 28 марта 2022 года Министерство финансов Украины подписало договор с Французским агентством развития о получении кредита в объеме 300 миллионов евро на льготных условиях. Вместе с Канадой украинский Минфин сейчас разрабатывает механизм распределения специальных прав заимствования – СДР, который МВФ передал странам-членам в августе 2021 года. Украина использовала свои средства на погашение долгов в прошлом году. «Надеемся, что другие страны смогут передать Украине свои права на специальные права заимствования, чтобы мы могли обеспечить выполнение своих обязательств», — сообщил Марченко. Три направления восстановления Украины Премьер Шмыгаль отметил, что власти ведут работу по восстановлению Украины по трем направлениям. Первый. Грамотный подсчет всех убытков наших людей и нашего государства от этой агрессии. Второй. Замораживание и арест всех российских средств, активов за рубежом. Третий. Это аккумуляция средств от партнеров в фонд восстановления Украины. Добавил он. Шмыгель подчеркнул, что речь идет о новом плане восстановления Украины, объединяющем страны мира, от США до Японии, от Австралии до Канады. Страны Европы готовы демонстрировать лидерство в этом вопросе, и надеемся, это будет не только на словах. Но мы действительно увидим, что такое объединенная Европа, что такое объединенный мир вокруг Украины, сказал премьер. Восемь экономистов мирового уровня, среди которых Кеннет Рогов, Юрий Городниченко, Барри Айхенгрин и Сергей Гуриев, написали пролог к украинскому плану маршала «Очерк об восстановлении Украины». На 36 страницах авторы изложили основные принципы, на которых должно основываться будущее восстановление страны после разрушений, вызванных нападением России. Кто и как должен управлять и координировать восстановление, как правильно расставить приоритеты и каких ошибок послевоенной реконструкции других стран следует избежать. Из-за войны Украина уже потеряла не менее 30-50% производственных мощностей, преимущественно на востоке страны. Треть сельхозкультур не были посеяны. 94 корабля с агропродукцией на экспорт заблокированы в Черном море россиянами. Только 1% украинских компаний до сих пор не понесли ущерб в результате военных действий. Восстановление послевоенной Украины будет иметь больше общего с возрождением Европы после Второй мировой войны, чем с восстановлением стран, пострадавших в более современных войнах, например, Афганистана. Основная черта. Государственные институты продолжают работать. Страна обладает высокообразованной рабочей силой, а около 80% беженцев вероятно вернутся после завершения горячей фазы войны. Дополнительное существенное отличие от стран Ближнего Востока, Африки и Центральной Азии – это перспектива членства в ЕС. Вряд ли это произойдет в ближайшее время, но Украина может рассчитывать на существенную поддержку Европы на этом пути. Объем вероятной международной помощи на реконструкцию может достигать от 200 миллиардов до 500 миллиардов евро. Но это с учетом тех потерь, которые Украина имеет на данный момент. А война все еще продолжается и неизвестно, когда она завершится. Кредиты и не только. Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский согласен, что замороженные вследствие введенных санкций российские активы могут стать источником финансирования восстановительных работ в Украине. Но, как считает он, это станет возможным в более далекой перспективе. Это требует времени, так как это юридический вопрос. Также на восстановление можно будет направить средства, вырученные от конфискации активов в самой Украине. Но, как ранее писал Апостров, это достаточно небольшие деньги. В связи с этим, по мнению эксперта, необходимо будет запускать новый план Маршала, аналогичный тому, по которому восстанавливали Европу после Второй мировой войны. Многие люди наивно полагают, что как США, так и Европейский Союз будут помогать Украине лишь из каких-то гуманных соображений. То есть они будут тратить э, миллиарды долларов и миллиарды евро, а может быть и десятки, а возможно и сотни миллиардов э, на восстановление Украины, на помощь украинцам. Э, по большей части абсолютно безвозмездно и без каких-либо корыстных соображений. Вот просто так все, потому что они так любят Украину. Да-да, и в это в самом деле верит огромное количество людей. Возможно, слегка а некорректно говорить об этом в то время, как еще идет война России с Украиной, особенно если учесть тот факт, что я всецело поддерживаю, конечно же, украинский народ в этой войне, потому что именно он, именно украинский народ, еще раз подчеркну, больше всех страдает сейчас. Ни в чем не повинный украинский народ, стоит отметить. Но... В то же время я не могу не говорить о таких фундаментальных и важнейших вещах, как первопричины всей этой трагедии, которая сейчас разворачивается в Украине. Я не могу не говорить о таких важнейших вещах, как то, кто является главным инициатором и бенефициаром всех этих ужасных событий. Конечно же, для многих, опять же, ошибочно ответ очевиден, этот ошибочный ответ заключается в том что главный бенефициар это россия но это ложная картина мира другая часть людей думают что это сша это уже ближе к правде но также все еще ложная картина мира главные бенефициары это те кто стоят как за сша так и за россией мы никогда не узнаем скорее всего как зовут этих людей как они выглядят и где они находятся это те кто возомнил себя богами воплоти и решил, что может управлять судьбами целых народов, если не всей нашей планеты.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 Насчет Зеленского не знаю, по-моему, он слишком мелко плавает, чтобы быть посвященным хотя бы частично в их планы, но тем не менее. Возможно, и он просто марионетка. А страдают, как всегда, обычные люди. Как я и говорю практически в каждом своем последнем видео, сейчас идет воссоединение русского мира с миром западным. Уже давным-давно русский мир является просто-напросто колонией США. Как бы печально это ни звучало для россиян. Уже давным-давно так называемый русский мир является ничем иным, как просто-напросто инструментом США, созданным для того, чтобы разделять и властвовать на этой планете. Без преувеличения, друзья. Его вот сейчас решено воссоединить эти два мира, для чего была запущена война в Украине. При этом третьей силой, внешним врагом останется, конечно же, Китай, потому что без внешнего врага никак. Без внешнего врага мы сосредоточимся на внутренних проблемах наших стран. Мы, сможем, мы можем начать задавать много неудобных вопросов властям. Без внешнего врага нами будет гораздо тяжелее управлять. Но демонизация Китая начнется несколько позже. Сейчас сосредоточимся на слиянии так называемого русского мира и западного мира. Так вот, благодаря войне в Украине США приобретает множество возможностей, начиная от расширения НАТО. Первое преимущество это укрепление блока НАТО. «Мы уже неоднократно говорили о том, что в последние годы блок НАТО испытывал большой идеологический кризис, а целесообразность поддержания подобного блока оставалась под большим вопросом». Относительный скепсис к блоку высказывали даже лидеры блока в лице того же Трампа или Макрона, а члены блока в последнее десятилетия отказывались тратить ресурсы на оборону, считая это бесполезным занятием. Во многом кризис в блоке наступил с распадом Советского Союза, когда главный противник блока исчез с карт мира, а на его территории возникли новые страны. Бывшие соцстраны стали открыты к сотрудничеству, и даже некоторые из них вступили в Блок, это и страны Варшавского Блока, это и страны Прибалтики. Нынешняя война изменила для Блока НАТО все и по сути дала Блоку второе дыхание. Война на территории Европы при участии ядерной державы показала, что реальная угроза существует на европейском континенте и что оборонительный альянс по типу НАТО просто необходим Европе. У НАТО впервые за много лет появился настоящий и неиллюзорный враг в лице России, который реально представляет угрозу миропорядку. Такое положение дел только укрепляет блок, а пронатовские настроения крайне выросли во всех странах Европы. На ближайшие десятилетия блок НАТО на политической арене будет играть куда более важную роль, чем он играл в последние годы. Страны уже начинают более ответственно относиться к своей обороне и готовы тратить на армию значительные средства. Даже относительно пацифистская Германия увеличивает военные расходы. Другие страны Европы также уже захотели вступить в НАТО, в частности, об этом открыто уже стали говорить Швеция и Финляндия. Соединенным Штатам, безусловно, выгодно такое положение дел, так как страна является негласным лидером Альянса. То есть происходят небывалые и ранее немыслимые вещи, такие как вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заканчивая замещением, импортозамещением энергоресурсов, как на европейском континенте, так и в мире в целом. Важный пункт это захват европейских рынков замещением российской продукции и ресурсов. С началом войны в Украине страны Запада стали вводить массовые санкции против России, что уже привело к частичной изоляции российской экономики. Такое положение дел коснулось множества товаров, которые шли из России, а также энергоносителей. Соединенные Штаты смогут во многом занять место России в европейской экономике и заменить многие товары и ресурсы на европейском рынке. В частности, самым критичным является в данный момент – энергетический сектор, Соединенные Штаты заявили, что будут помогать Европе избавиться от зависимости от российских энергоресурсов и будут поставлять свою нефть и газ в Европу. В ближайшие годы европейские страны планируют полностью отказаться от российского газа в пользу жиженного газа из других стран. Существенную долю этого рынка займет газ из Соединенных Штатов. В общем и целом, у американских компаний появятся новые рынки сбыта в Европе, которые смогут заместить ушедший российский бизнес. Об этом говорю, кстати, не только я, а различные э, эксперты серьезные, такие как, к примеру, Юрий Швец, экс-сотрудник КГБ, вот видео вставка, пожалуйста, очень интересный отрывок из его видео, посмотрите. Вышла хорошая статья сегодня, Financial Times, Британская, очень серьезная газета, рекомендую. Речь идет о глобальных переделах рынков, рынков передовых технологий и э, энергетических рынков. Крупнейшие компании мира, прежде всего Соединенных Штатов, их союзники, вовсю делят энергетический рынок, который образуется в результате изгнания оттуда России. То есть вопрос о том для крупнейших энергетических компаний мира, я повторяю, то есть вопрос там уже решен. Россия вырубается, исключается из этого рынка вообще в принципе, и похоже, что навсегда, и в эти вакантные места уже планируют зайти крупнейшие компании. Речь идет о том, что тенденция, которая началась с отпочкованием, скажем так, России от мировых рынков технологий, эта компания теперь переносла в ее же отпочкание от мировых рынков энергоресурсов. И теперь значит, нужно заполнить европейские рынки нефтью, газом. Принято решение, стратегическое решение согласно которому Европа отказывается от российской нефти и газа вообще в принципе. Это не, должно, не может произойти одномоментно, но стратегическое решение принято и работа по его воплощению ведется. И тут стоит отметить, что этот человек как раз-таки поддерживает э, Соединенные Штаты в первую очередь, но тем не менее, и он уже говорит об этом, э, то есть э, очень много есть моментов, благодаря которым, США в первую очередь достигает, опять же, э, огромное количество различных геополитических целей, которые ранее были невозможны без войны в Украине.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 это было бы для них слишком малым да, выгодоприобретением в виде страны, которую можно будет потом десятилетиями доить после так называемой помощи США, которая с сейчас идет в виде ленд а вскоре начнется в виде плана Маршалла. Поэтому я считаю, что, скорее всего, конечно же, э другие страны будут втянуты в войну, и здесь есть два варианта. В войну будет втянута либо часть Европы, может быть, вся Европа, либо... Российская Федерация уже полноценно то есть на ее территории непосредственно будут идти боевые действия рано или поздно и сейчас я все больше склоняюсь ко второму варианту ну потому что все больше становится очевидным что разрушать снова европу чтобы потом ее под кредиты восстанавливать нет смысла так как евросоюз это по сути и есть сша да то есть и так весь евросоюз уже под сша там кругом сферы влияния сша которые эта страна заполучила благодаря первым двум мировым войнам сейчас нужно распространить максимально свои сферы влияния на российскую федерацию для этого ее изначально нужно разрушить а после смены власти в ней опять же давать ей так называемую помощь в виде различных планов маршала по принципу того как это происходило Опять же с Европой во времена Второй мировой войны. И сейчас мы снова окунемся слегка в историю, чтобы понять, что нас ждет в ближайшем будущем. Сейчас мы снова вспомним о плане маршала тех времен. Ну и прежде чем продолжить, хочу сделать одну очень короткую, но крайне полезную паузу и напомнить вам, что я сейчас нахожусь в Республике Польша, где у меня есть свое агентство по трудоустройству под названием Proxwork, и мы предоставляем людям множество различных достойных работ на любой цвет и вкус, как для разнорабочих, так и для специалистов в такой динамично развивающейся европейской стране, как Польша, стране, которая меньше всех, пожалуй, европейских стран, в экономическом плане пострадала как от пандемии коронавируса, так и сейчас страдает от уже наступающего экономического кризиса. В Польше по-прежнему очень много работы, достойные зарплаты. Мы предоставляем со своей стороны достойнейшие условия проживания также. Ну и... Уровень жизни, соответственно, в Польше очень высокий и продолжает, несмотря ни на что, расти. Поэтому, если вы заинтересованы в переезде в эту страну и легальном трудоустройстве здесь, Обращайтесь к нашим специалистам по трудоустройству. Номера их расположены как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Там же будет ссылка на наш сайт с актуальными вакансиями. Проходите и ознакомьтесь. Ну и, соответственно, хочу отметить, что трудоустраиваем как украинцев, так и белорусов, так и русских, при условии, что они будут адекватными людьми, а не зиганутыми на всю голову. Спасибо за внимание, а сейчас идем дальше. Так что же такое на самом деле этот план маршала? План Маршалла равно американская выгода. Осуществление плана Маршала в Европе после Второй мировой войны стало одним из ярких примеров реализации стратегии распределения политических, военно-промышленных и корпоративных интересов США. Конечная цель глобальной игры – расширение рынков сбыта. В ходе истории человечества империи развивались на фоне роста их военной силы и следовали амбициям их правителей. Торговля и ресурсы всегда тесно связаны с применением военной силы. Для империи США развитие в основном заключалось в коммерческом продвижении американской продукции и установлении контроля над иностранными рынками сбыта. Различные американские компании, такие как Heinz, Singer, MC Cormick, Kodak, Standard Oil и другие, определяли направление процесса распределения влияния империи. Покупка американских потребительских товаров на иностранных рынках напрямую увязывалась с цивилизацией и прогрессом. Экономика постоянной войны. Основным интересом крупных корпораций является продолжение роста бизнеса и продвижение на новые рынки. Одним из препятствий на пути этого является стремление народов и правительств использовать ресурсы, необходимые для корпоративного роста для других целей. В этом плане национализм, коммунизм и другие идеологии, каждая по-своему, являются препятствиями на пути корпоративного развития. К концу Второй мировой войны, по ряду оценок, примерно 70% промышленной инфраструктуры Европы было полностью уничтожена. Европейская экономика развалилась, в то время как экономика США, наоборот, переживала бум. Во многом за счет военно-промышленного комплекса, который зарабатывал огромные деньги для корпораций, которые в свою очередь были связаны с военным бизнесом. В первую очередь этому благоспособствовал пресловутый ленд-лиз времен Второй мировой войны. Прибыли американских корпораций выросли с 6,4 миллиардов долларов в 1940 году до 10,8 миллиардов долларов в году 1944. Президент корпорации General Motors Чарльз Уилсон, именно ему принадлежит фраза «То, что хорошо для General Motors, хорошо для США и наоборот». Ставший впоследствии министром обороны США, в январе 1944 года предложил укреплять альянс между бизнесом и военно-промышленным сектором для того, чтобы можно было и дальше зарабатывать на экономике постоянной войны. Представители крупного американского бизнеса хотели, чтобы данный поток прибылей не ослабевал. В Атлантическом центре Совета по международным отношениям, CFIR сокращенно, появилась идея о создании инвестиционного плана для восстановления Европы, или же план Маршала. В 1946 году Чарльз Спофорд и Дэвид Рокфеллер выступили с докладом в СИФИР с названием Восстановление в Западной Европе. В 1947 году госсекретарь США Джордж Маршалл объявил о создании плана экономического восстановления Европы. Конгресс США одобрил данный проект, ставший известным как план Маршалла, в рамках которого было выделено 13 миллиардов долларов 16 государствам Западной Европы. Внешне план Маршалла всегда подавался как беспрецедентный акт международной щедрости. Однако реальная и не так хорошо афишируемая цель плана заключалась в предоставлении прямых выгод для корпораций США, которые продвигали данный проект. Например, Уильям Клейтон, заместитель министра экономики США, помогавший разработать план, лично получал 700 тысяч долларов. И это по тем временам, в год, от реализации плана Маршалла. При этом его компания Андерсон Клейтон и Сей смогла заработать 10 миллионов долларов на данной инициативе. План Маршалла стал официальным поводом для продвижения американского капитала в Европе. Когда проект только вступил в силу, госсекретарь США Дин Ачисон в правительстве президента Трумена заявил, «Данные меры по восстановлению и реконструкции лишь отчасти руководствуются гуманитарными соображениями». Тот проект, который одобрил Конгресс и сейчас проводит наше правительство, в том числе является вопросом национальных интересов США. Состав комиссии, которая принимала непосредственное участие в создании плана Маршалла, говорит сам за себя. В ней состояли Генри Стимсон, бывший госсекретарь США, директор CFR. Дин Ачисон, госсекретарь США, Герберт Леман, Филипп Рид, председатель правления General Electric, а также ряд других представителей бизнеса. Старания этих людей не прошли даром. К 1963 году во Франции американские компании контролировали 40% рынка нефти и нефтепродуктов, 65% рынка кинопленки и бумаги для фотопечати, 65% рынка телекоммуникационного оборудования, 65% рынка сельскохозяйственной техники, 45% рынка синтетического каучука. К 1965 году совокупный объем инвестиций американских корпораций в Германии составил 2 миллиарда долларов. При этом общий объем собственного капитала всех компаний, котировавшихся на фондовой бирже Германии, составлял всего 3,5 миллиарда долларов. То есть суть в том, что так или иначе Соединенные Штаты Америки изначально накачивали на протяжении всей своей истории, различные государства оружием, потом э, по принципу различных методик э, и своей агентуры разжигали конфликты между этими странами, из-за чего определенные регионы подвергались тотальным разрушениям. Самый яркий тому пример это Вторая мировая война, после которой Соединенные Штаты уже стали окончательно супердержавой. Благодаря как ленд-лизу, так и в первую очередь уже плану маршала, который последовал после него. То есть план маршала это не просто деньги, данные под кредиты, которые потом возвращаются, благодаря чему США обогащались. Нет, это нечто намного большее. Как и говорилось в вставки это в первую очередь распространение своих сфер влияния в виде того, что Соединенные Штаты создавали различные компании на территории того же Евросоюза на базе своих компаний, то есть филиалы там. И соответственно отстраивали различные индустриальные отрасли, к примеру, вот опять же в Европейском Союзе. И соответственно по окончанию этого отстраивания они являлись главными бенефициарами и держателями акций соответствующих компаний, которые уже ими были построены на руинах Второй мировой войны в Европейском Союзе. Эти люди строят глобальную империю, подчиненную американским финансовым гигантам. Экономические киллеры — это элитная группа мужчин и женщин, использующих международные финансовые организации для создания ситуаций, в которых другие страны становятся подвластными корпорократии. Они во многом похожи на классических мафиози, поскольку предлагают покровительство. В случае с экономическими убийцами покровительство предлагается различным странам в виде кредитов для развития инфраструктуры страны, например, для строительства электростанций, шоссе, портов, аэропортов или технопарков. Главные условия такого покровительства намеченные проекты должны реализовываться только американскими инжиниринговыми и строительными компаниями. Таким образом, большая часть суженных денег никогда не покидает Соединенные Штаты. Эти суммы просто перемещаются из банковских офисов в Вашингтоне, в инжиниринговые офисы в Нью-Йорке, Хьюстоне или Сан-Франциско. Таким образом обогащаются только корпорократия и несколько человек в стране, взявший такой кредит. Итак, страна-должника обязана выплатить полностью тело долга плюс проценты. Чаще всего сумма является настолько огромной, что должник будет вынужден объявить дефолт по своим платежам уже через несколько лет. Это часть плана. Они не могут выплатить кредит. В ответ на что США... Выдвигали определенные предложения, такие как, мы можем списать, к примеру, часть кредитов, э, взамен на что расположен на вашей территории свои военные базы. Мы можем списать часть кредитов, взамен на что вы вступите в наш альянс НАТО. Конечно, это говорилось негласно, за кулисами, но происходило примерно так, я в этом практически убежден, опираясь на многие источники и факты. И так далее, и так проще, то есть э, взамен на списание кредитов европейские страны были вынуждены выполнять определенные условия Соединенных Штатов до тех пор, пока окончательно не слились с США, и по сути теперь Европейский Союз это не просто колония штатов, а их полноценная часть, можно так сказать, хотя для виду там ввели евро, а не доллар, но это просто для виду, скажем так. Экономическая помощь как политический инструмент Корпоративные элиты США смотрели на Европу как на большой и пока нетронутый рынок для экспорта американской продукции С неограниченным инвестиционным потенциалом Для правительства США экономическая помощь была инструментом политики Министр торговли США Аверил Гарриман объяснял эту позицию таким образом Экономическая помощь является, возможно, наиболее эффективным оружием в нашем распоряжении. Мы могли бы оказывать влияние и вести политические события в Европе в том направлении, которое выгодно нам Прямым подтверждением этого высказывания является изменение политической ситуации во Франции и Италии в рамках плана Маршалла. Коммунистические партии, которые традиционно пользовались высокой поддержкой в этих странах, фактически были выдавлены из правительства. Начиная с 1952 года и дальше, американская помощь была сосредоточена на построении военной силы в странах Западной Европы. При этом, в течение следующих 10 лет, уже после проведения плана Маршалла в Европе, в общей сложности было выделено около 50 миллиардов долларов в виде американской помощи 90 странам по всему миру. Из этой суммы только десятая часть, то есть 5 миллиардов долларов, была выделена непосредственно на экономическое развитие стран. Для американских властей коммунизм был угрозой не столько по идеологическим причинам, в частности нарушения индивидуальных свобод, сколько потому что коммунистические страны выступали против корпоративной капиталистической системы. Борьба против коммунизма была, в отличие от тех пропагандистских заявлений, которыми она постоянно сопровождалась, борьбой за рынки сбыта и необходимые ресурсы. Страх заключался в том, что социалистические идеи могут распространиться в Европе и в бывших западных колониях, и тем самым они могут ограничить корпоративный рост. Представляю вам отрывок из Нобелевской лекции «Искусство, правда и политика» Гарольда Пинтера, лауреата Нобелевской премии по литературе, 2005 год. Преступления Америки совершались систематически, постоянно, злонамеренно и безжалостно, но очень немногие о них говорили. Мы сами передали инициативу Соединенным Штатам, и они выбрали почти медицинский подход к манипулированию властью в мире, притворяясь силой добивающейся всеобщего блага. Великолепный, даже остроумный и весьма успешный случай гипноза. Я утверждаю, что Соединенные Штаты, без сомнения, величайшие лицедеи. Они могут быть грубыми, безразличными, презирательными и беспощадными. Но им не откажешь в уме. Они торговцы, продающие собственный товар, из которого самое ходовое – любовь к себе» они победители. Послушайте, как все американские президенты, выступая по телевидению, произносят слова «Американский народ». Например, «Я говорю американскому народу, что пора, помолившись, защитить права американского народа и прошу американский народ доверять действиям своего президента, которое, он собирается предпринять от имени американского народа. Блестящий хитрый ход Фактически, язык используется с целью не дать людям подумать. Слова «американский народ» служат поистине роскошной утешительной подушкой. Думать не требуется, откиньтесь на подушку. Возможно, она задушит вашу сообразительность и способность критически мыслить но она очень удобная. Конечно, это не относится к 40 миллионам живущим за чертой бедности и двум миллионам мужчин и женщин, заключенным в огромных тюрьмах гулагах, разбросанных по территории этой страны. Вот так это работает. То есть суть в том, что США главный выгодоприобретатель различных разрушительных конфликтов в какой бы то ни было точке планеты. Главное, чтобы не у них, а они как главный благодетель в кавычках после этих конфликтов начинают во время их вернее сначала снабжать большим оружием сторону побеждающую, большим количеством оружия которая опять же дается не просто так, а потом все нужно будет возмещать. После этого они помогают с помощью кредитов восстановлению всех стран, таким образом делая эти страны зависимыми целиком и полностью от себя, ну, зависимыми практически навсегда уже, да, потому что из этой зависимости уже не вырваться, кредиты выплатить практически невозможно и приходится выполнять условия Соединенных Штатов. Условия, которые подразумевают собой, по сути, в большинстве случаев, ну, абсолютную потерю суверенитета той или иной страны в пользу Соединенных Штатов. И вот сейчас э, то же самое планируется провернуть и с Россией. Хотя это можно было бы сделать и ранее, но по определенным причинам ранее это делать было невыгодно. Решено это было сделать сейчас, в виде второго этапа так называемой «Великой перезагрузки» Клауса Шваба. Первый этап начался в конце 2019 года, второй идет сейчас. Следующий этап будет «Голод», который уже начинается во всем мире и так далее, и так прочее. Что будет дальше, увидим, друзья. Но суть в том, что у них действительно, судя по всему, опять же, все идет по плану. И все, что я сказал сейчас, крайне важно и даже жизненно важно понимать. Это говорю для тех, кто часто пишет мне в комментариях, а зачем ты это все рассказываешь, что мы с этим сделаем, ведь мы не в силах ничего изменить. Друзья, знание этих процессов – это уже половина дела. Ведь если вы живете в незнании, априори невозможно даже попытаться что-то изменить. А если вы будете в курсе того, что происходит на самом деле, то со временем есть шанс, что к вам придет ответ на вопрос, а что же делать и как с этим бороться. Подписывайтесь на этот канал, еще раз напомню, поддерживайте это видео лайками, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, пишите комментарии, делитесь ссылками на это видео с друзьями, берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!